Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу пожелать всем солнечного, теплого, мал, скорее всего, солнечной, теплой, доброй э, и мирной весны. Сегодня мы с вами посмотрим э, расклад на тему, что мы пытаемся в себе изменить, и у нас это, э, возможно, не получается. И самое главное, для чего мы хотим что-то в себе изменить, потому что когда спрашиваешь людей, что ты хочешь изменить, они начинают выдавать целый список да, каких-то качеств, которые я хотел бы изменить. Вот. А для чего? Не всегда понятно. Да. Опираемся как-то больше на внешний мир, на внешние какие-то правила, рамки, что не всегда верно. Ну вот, сегодня мы посмотрим. Такой небольшой расклад, я не хочу делать большой ну, опять-таки, как получится. Позиции вы видите перед собой, начиная с первой позиции голубенького камешка и так далее. тайм коды есть в описании. Работать будем на колоде Таро сумасшедшего дома. И если вы определились с позициями, а, как правило, большинство из вас уже смотрят все позиции, вот, мы давайте с вами приступим. Так, я отодвину вот эти две за сторонку. Голубенькие поставлю сюда падает скользит потому что так видно над да. вот голубеньким мы и будем или вот сюда, С голубеньким будем работать первая позиция и так что мы смотрим что вы пытаетесь в себе изменить и не получается ну либо получается но вы все равно как то вот продолжаете что-то в себе менять что вы хотите в себе изменить пашкубков. Вообще-то здесь изображен Уильям э, Блейк. По своей характеристике, натуры человек такой достаточно ранимый, чувствительный, талантливый. Э, ребенок. Ребенок, который э, желает получить, знаете, в какой-то степени угождает другим для того, чтобы получить э, оценку, оценку себя. Такое бывает, когда психика человека еще недостаточно зрелая, независимо от возраста, да, и вот она нуждается все время в обратной связи. Почему? Потому что нет внутренней опоры, я не знаю сам себя, я, я не знаю, кто я есть, и вот мне нужно внешнее подтверждение того, кто я, правильно ли я двигаюсь в том ли направлении, да, то есть это человек, которому нужно... Все время какое-то вот подтверждение э, извне, и этому человеку очень э, важна поддержка. Поэтому, отвечая на вопрос, да, что мы. Пытаемся в себе изменить. Во-первых, чувствительность, ранимость, эмоции, неумение справлять со своими, справляться со своими эмоциями, неумение, скорее всего, непонимание того процесса, как появляются эмоции, да, в связи с чем они приносят вот этот вот дискомфорт для нас. Здесь, по кубков, Человек, с одной стороны, хочет доверяться, а либо, знаете, такой в какой-то степени добрый человек, наивный, я бы сказала, да, человек, у которого есть желание открыться, есть желание видеть мир таким, каким видит этот человек внутри себя». А он его видит, знаете, вот именно как ребенок без каких-либо, не то чтобы искажений, а трудностей, что ли. Вот присутствует некая такая утопия, да, что вот мир добрый, все люди добрые, что если я буду обращаться с людьми открыто, доверчиво, то и люди со мной будут обращаться и взаимодействовать так же, как и я с ними. Вот это есть некая такая несостыковка, да, и очень часто этот человек попадает в просак, Почему? Потому что вроде бы у меня намерение доброе, да, я и открываюсь, а потом э, все, все те мои, как это сказать, душевные... Как этот да, открытие, да, когда человек открытый, начинает что-то о себе рассказывать, доверяется людям, все это потом в конечном итоге обращается против него. Либо наоборот, это человек очень добрый и он пользуется успехом, до да, у окружающих. То есть как-то хочет развеселить других, да, чтобы, были, ну, чтобы другим было хорошо, чтобы другим было комфортно, в некой степени, знаете, еще и угождать. Но есть э, в этом человеке какая-то такая вещь, которая непонятная э, окружению. Они считают э, такого человека глупцом, может быть, в, как, в какой-то степени, знаете, вот... Э, Обычно непризнанные гении, которые верят э, во что-то такое понятное им. И м, поскольку эти люди, как правило, идут впереди своего времени, да, их очень сложно понять основной массе людей. Так вот здесь по, по кубков, э, то, что вы хотите в себе изменить, это вот эти вот качества, которые приносят вам дискомфорт. Во-первых, люди вас не понимают в каких-то моментах, да в других моментах, кажется, что вы вот какой-то, знаете, добряк, наивный, что ли, глупец, и они считают, что вам, вас нужно поставить, наверное, какой-то путь, начинают давать вам советы, рекомендации, которые вам, по сути, в принципе, и не нужны. Да? то, что вам нужно, это, возможно, внимание, да, и, знаете, вот просто какая-то вот человеческая такая доброта. У вас это все присутствует, но мир он достаточно жестокий. И почему-то у меня идет такое выражение, знаете, двуногие обезьяны. Да? То есть в большинстве своем люди живут на выживание. А здесь вы по кубковости своей да, стараетесь привнести нечто такое. Красивая, изящная, эстетичная. То есть вы как будто бы э, начинаете показывать, что э, помимо материи есть еще и душа. И вот э, здесь как будто бы ощущение такое, да, что вот вас высмеивают. О какой душе, о какой красоте ты говоришь, когда вот нам нужно выживать, да, когда, допустим, надо э, зарабатывать, либо еще что-то. То есть то, что ты говоришь, это вообще вот не актуально. И то, что вы стараетесь, это как-то, знаете, закрыть, закрыть себя. Почему? Потому что здесь идет недопонимание. Вот ваша доброта, ваша искренность, она иногда настолько, знаете, сногсшибательная для людей. В плане того, что они не понимают, либо вы дурачок, да, что вот прям вот так открываетесь в наше -то время, то нельзя же никому доверять. Либо наоборот, вы слишком умны и есть какие-то корыстные моменты за этим стоят. То есть одним словом, вопросы доверия, да, предательство очень часто в вашей жизни бывает. Не только от ваших партнеров, может быть, а от людей такое ощущение, что вот люди как будто бы хотят либо надсмеяться над вами, либо воспринимают вашу доброту как слабость, либо они понимают, как в этом мире жестоком и жестком вы можете быть таким ну, чистой душой. Да? Ранимы. Поэтому вот свою ранимость, свою эмоциональность, да, где-то свой талант, может быть, талантливость, вы скрываете ощущение того, что вот вы чуть-чуть впереди своего времени. И поэтому здесь нет понимания людей, вами, и вы их также не понимаете. Почему? Почему мир вот именно ко мне он относится, да, либо поворачивается именно вот такой стороной. Почему? Потому что вот здесь вот это вот ощущение, да, что я уже не хочу угождать кому-то другому, да, но... Я понимаю, что мне как будто бы, знаете, вот вынужден человек подстраиваться, потому что есть система, есть какие-то вот внешние правила, рамки, которые мне абсолютно не нравятся. Но я вынужден, так как я являюсь частью этого общества, так как я являюсь частью этой системы. И вот это вот вам, знаете, приносит дискомфорт. Ваша эмоциональность, очень тонкое восприятие мира. вот То, что я говорила, ваша ранимость. Вот это в какой-то степени вы хотите в себе изменить. Что еще? Ну, несовершенство, да, несовершенство этого мира в плане того именно взаимодействия, да, что вы видите несправедливость, очень много несправедливости вы видите вокруг себя. Опять-таки не забывайте, что на том уровне, на котором вы находитесь, возможно, вам кажется, что мир несправедливый, потому что здесь ощущение вот именно какой-то, знаете, жесткости, колкости, как будто бы вы все время идете по какому-то коридору, напичканному со всех сторон, на стенах, на потолке, на полу ножами, какими-то остро колющимися предметами. И вот вы все время как-то настороженно опасаетесь, чтобы лишний раз вас никто не ранил. Здесь ощущение того, что у вас как будто бы не работает некая такая адаптивность. Вот, знаете, говорят, человек толстокожий, его ничего не берет. А вы слишком тонко чувствительны. Вот пелена между, завеса между вами и внешним миром, она настолько тонка, что вы очень тонко воспринимаете масло масляное, воспринимаете все, что происходит. И поэтому какое-то некое несовершенство, да. Вот вы как в себе, внутри себя, да, каких-то качеств, так и во внешнем мире вы стараетесь исправить. Здесь ощущение того, что то, на что вы замахнулись, да, то, что вы хотите исправить в себе, это, скорее всего, такое достаточно глобально масштабное. Это не одно какое-то качество, а здесь вы хотите исправить то, как вы взаимодействуете с миром. И по сути то, как вы взаимодействуете с миром, является следствием того, кем вы сами являетесь. То есть для того, чтобы вам научиться по-другому, взаимодействовать с миром, да, вам как будто бы нужно себя полностью поменять. А, а это как будто бы не совсем-то и реально. Ну, допустим, вы хотели бы, да, чтобы, когда вы с кем-то разговариваете вежливо, да, чтобы и другой человек с вами разговаривал вежливо. Ну, потому что я же не кричу на тебя, да, но когда встает такая ситуация, когда нужно отстаивать какую-то свою позицию, вы-то себя, возможно, прокачали, и э, можете разговаривать на спокойных, тонких тонах, да, потому что вы понимаете, что я просто высказываю свою точку зрения, а оппонент высказывает свою точку зрения. А другой человек, он, возможно, ну, иначе устроен, да, я не буду говорить, что он другого уровня, он просто иначе устроен, он начинает кричать, да, и у него не хватает, он его выводит на эмоции, не хватает словарный запас, он не может уже э, логически рассуждать, может переходить на мат, на мат, на оскорбление, еще что-то, а вам это неприемлемо. И вот вы не можете понять, почему да, Почему я в спокойном, например, расположении духа могу с тобой разговаривать, а ты на меня кричишь. То есть, ну, где вот эта вот несостыковка? Я же к тебе с хорошей, да, с открытым сердцем, а ты ко мне с ножом, условно говоря. И вот вы как будто бы вот эту вот несостыковку и внутри себя тоже не можете понять. Да, то есть, как мне найти ту золотую середину, как мне общаться, взаимодействовать с людьми. То есть я не хочу спускаться до их уровня, допустим, да, чтобы как-то вот оскорблять, хамить, да, грубить, либо также подло поступать. А С другой стороны, я понимаю, что когда я взаимодействую с людьми на моем уровне, да, например, там справедливости, честности, открытости, да, добродушия, братства и так далее, да, то ну, это не работает. И вот здесь вот такое вот ощущение, что вот вы в себе вот это вот хотите изменить. Есть какая-то некая идеализация мира, да, то есть вы видите в какой-то степени мир намного чище и лучше, чем он есть на самом деле. Ну и последнюю карту вытащит, да, что вы пытаетесь изменить в себе. Ну вот вы закрываетесь, да, и как раз вот это стараетесь э, изменить. но ну, смотрите, вот здесь три карты, они как раз показывают нам сценарий того, что вот я достаточно ранимый, я не умею взаимодействовать с внешним миром, да, я не могу себя как будто бы проявить, заявить о себе, потому что я понимаю, знаете, как с акулами выходишь, и ты понимаешь, что либо тебе нужно быть акулой, либо тебе нужно быть сильнее. И вот у вас такое ощущение, что ваше взаимодействие с людьми – это бесконечная борьба. А поскольку вы избегаете этой борьбы не потому, что вы слабый, а потому что вы не понимаете смысла бороться, что вы делаете? Вы пугаетесь и а, прячетесь. Вы прячетесь от мира. И как следствие вы не получаете то, чего вы а, достойны. Почему? Потому что вы не отстаиваете да, свою точку зрения. Вам же больно? Вы, а, вам проще сбежать, а, закрыться. Вот здесь человека нет. Ох, я ручку свою не взяла, да, пальцем. Буду тыкать. А Вот здесь мы видим... Он отсвечивает. Здесь мы видим дверь. Вот, и э, рука протянутая, да? М -м -м. палка как чучело, мини-чучело. Держит тоже палку, которая отгоняет. То есть я, в принципе, спрятался в чулане, да, и вот э, как свою проекцию выставляю, чтобы э, отогнать других людей. здесь вот получается, что я боюсь, я боюсь этого мира. Да? Почему я боюсь этого мира? Потому что э, отсутствует доверие. Отсутствует доверие именно э, самому себе. Ощущение того, что мир для вас, он небезопасен. И в данном случае не сам мир как таковой, как природа, да, а именно люди. Да. Здесь такое ощущение, что э, мир, он выстроен на том, чтобы все время перед кем-то выслуживаться. Да. То есть вот здесь вот я молодец. Вот здесь я молодец, да, я получаю медаль. А ты ничего не сделал Получи мышь, да, будь мышиная возня. И э, как это все... Устроено, да, кто правит, какой здесь Наполеон-то стоит, который самостоятельно не может принимать решения, принимает за него решения его внутренние какие-то бесы. Суть здесь заключается в том, что вот именно вот эти моменты, да, взаимодействия с миром, вы хотите изменить. Вам страшно, вам вообще страшно жить в этом мире, да, даже не, не сама жизнь, а вот именно люди как-то в вашем восприятии, они, я не случайно сказала, вот такую э, жестокость, мир для вас, он небезопасен. Почему? Потому что вот, знаете, ощущение того, что... Не хватает какой-то брони. Не хватает. Вы очень, очень тонко, очень близко к сердцу все принимаете. Даете продаете значение очень многим вещам. И поэтому здесь вот получается так, что мне легче закрыться. Потому что каждый раз, когда я открываюсь и взаимодействую с этим миром, мне все время, знаете, как будто я наступаю на какие-то грабли. И сколько бы лет ни прошло, я все никак не могу к этим граблям привыкнуть. Да? Как будто бы нету... Хочу сказать, какой-то вакцины да, того, чтобы вот стать действительно Толстокожим, чтобы ни на что не обращать внимания Вот вы на все обращаете внимание Вот это вы в себе хотите изменить Причем очень долгое время Здесь работа не, не... Это, знаете, один сценарий, в котором есть очень много Подсценариев, да, причина Почему вы убегаете Почему вы не взаимодействуете Почему вы не отстаиваете Здесь не в том, что вы не умеете А здесь в том, что вы не хотите Почему вы не хотите знаете, как-то, хочу сказать, один раз себя поставить, да, чтобы люди вот как-то уважали, да, знаете, здесь непонимание, как вот действительно, как маленький ребенок, как взаимодействовать с внешним миром, как разговаривать, с кем разговаривать, здесь как будто бы вот вас не наделили этим опытом, и вы до сих пор, потому что здесь не, не одного года эти уроки. Здесь такое ощущение, что вот это вот пожизненно. Очень долгое время вот в этом варитесь, разбирайте то, что вы хотите в себе а, изменить. Да, здесь какой-то вот такой вот общий глобальный сценарий. Почему для вас это важно? Вот почему для вас важно не быть таким чувствительным, не быть таким э, ранимым, не вот именно не выслуживаться перед другими, иметь свою какую-то позицию? вот Почему для вас это важно? Умеренность. Потому что это ваш э, урок, непосредственно связанный с умеренностью. Да? Уметь... Э, Найти вот эту вот золотую середину, да, между двумя силами, отдающими и принимающими. Потому что у вас идет перекос, либо вы много отдаете, либо вы... Э, вообще ничего не отдаете. Да? Вот здесь вот какой-то перекос, здесь вам нужно прийти к балансу, здесь вам нужно э, прийти к успокоению. И с другой стороны, почему это важно? Потому что это дает вам спокойствие, да, потому что это не вызывает у вас дискомфорта, это не выводит вас из вашей э, привычной зоны комфорта. Потому что, знаете, вот вы как будто бы живете в каком-то замкнутом пространстве, да, ну, допустим, у себя дома, здесь все понятно, я хозяин барь, да, вы можете где-то даже еще прикрикнуть что-то сделать. Здесь все понятно и известно. Стоит вам только выйти во внешний мир, по любым делам, что-то заплатить, например, да, как-то вот взаимодействовать, например, с каким-нибудь э, в каких-нибудь государственных учреждениях, да, что-то сходить, оплатить, какие-то документы, отнести, это вызывает у вас дискомфорт, дикий, потому что там надо с людьми взаимодействовать, люди абсолютно э, разные, и, э, а вы хотите быть, знаете, хорошим правильным человеком и э, вот это вот вызывает у вас здесь дикий дискомфорт, страха, как, а что и кхм, восьмерка а кубка здесь вообще говорит уход, да Почему это важно? Потому что я, ну, ваша позиция убегать, да, вот здесь вот закрытость, да, и вот здесь вот такой аркан, да, когда человек отвернулся, и, и я хочу свободу, да, вот я как птица, вот это вот на стене, да, я хочу улететь, а вот этот бес, он его все время палкой толкает, да, то есть повернись, обрати на меня внимание, да, обрати внимание на мир. Вы уходите от мира, вам, вам, как, как это сказать, вам тяжело, вам реально тяжело жить в мире людей. И поэтому вы убегаете, поэтому вы закрываетесь. А вас как раз-таки наоборот всегда выводят на то, чтобы вы научились, чтобы у вас была по-гречески аннексия, чтобы у вас была, как это сказать, выработался иммунитет да, на любые ситуации, чтобы вы не переживали. Что... Почему? Знаете почему? Потому что вы, будучи не то чтобы интровертной, а будучи в своем каком-то пространстве замкнутом, в котором вам комфортно, вы лишаете себя каких-то возможностей в социуме. Почему? Потому что вы туда не выходите. Не выходите, потому что вы боитесь. И здесь это как раз и учит, да, то есть вас выводят специально, то есть есть какие-то обязательства, либо обязанности, которые вы должны выполнять в взаимодействии с миром, да, чтобы у вас выработался этот иммунитет, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы стали более увереннее, да, чтобы вы заявили о себе миру и чтобы вы получили действительно то, чего вы достойны. Потому что здесь вы как будто бы сами себя лишаете да, очень многого, потому что вы получаете то, что вы заслужили от мира. А когда вы с ними не взаимодействуете, а в данном случае вы не взаимодействуете, потому что вам очень сложно, вы себя этого и лишаете. То есть ваш рост непосредственное развитие, если мы говорим, он идет через внешний мир, через взаимодействие, через людей. Через людей вы обучаетесь. Вот такая вот у меня была первая позиция. Так, позиция номер два. Красненький камешек. Что вы, двоечки, пытаетесь в себе изменить? Вот сразу две карты вышло. Здесь страх. Страх. Девятка мечей. Интересная такая карта. Она, что она нам показывает сейчас? Нет, сейчас я уже не встану за лючкой. Если посмотреть, здесь человек, значит, натянул на себе майку, да, ему очень страшно. Здесь, конечно же, всевидящее око. И когда он погружен внутрь себя, то он не видит, да, то есть глаза у него, в принципе, закрыты. И его внутреннее восприятие, да, ощущение, оно обострено и поэтому здесь бесы, которые держат палки, готовы как будто бы его наказать. И вот у человека есть такой вот этот внутренний страх, да, то сейчас меня будет наказывать, да, сейчас меня будут ругать, потому что он не видит, но слух обострен, он как будто бы слышит, да, вот эти вот движения. Демонов. И, э, как правило, э, в большинстве своем это все да, придуманное, на придуманные, накрученные, да, придуманные. Поэтому здесь э, девятка мечей и э, великий аркан Солнца. Что вы хотите в себе изменить? Страхи свои, да, вы хотите как-то больше понимать себя, больше знать себя, узнать о себе, быть больше, знаете, как-то вот уверенным человеком, но уверенным не с внутренним каким-то стержнем, а, знаете, уверенным и больше радоваться. Вот по солнцу такое чувство, что не хватает счастья, да, не хватает удовольствия, не хватает какой-то э, радости. Что вы хотите в себе изменить? Со своими страхами поработать, по да? Вы не хотите все время быть в все время в каком-то ожидании, что вот где-то меня накажут. Вот это вот бесконечное чувство вины. Ощущение, что за мной постоянно кто-то наблюдает. Там, я не знаю, система, семья, кто-то. Что вот я не могу жить свободно, так как я хочу по своим, собственно, внутренним ощущениям. Здесь... Э Хочу радости. Вот что я хочу изменить? Я хочу быть радостным таким, знаете, вот, ну, мне не хочется сказать взрослым каким-то человеком, а именно ребенком. Вот здесь вот хочется сказать именно ребенком, потому что здесь как солнышко, знаете, вот, если не отсвечивают, вот птенцы, да, нарисованы маленькие птенчики, да, потом они вырастают здесь мальчик либо девочка, да, и солнышко, и они как-то взаимодействуют. То есть вот хочется какой-то радости, хочется прийти к такому состоянию, да, убрать все, что мешает внутреннему такому удовольствию. Я хочу жить и получать удовольствие. Ну вот здесь вот слово радость мне идет больше. Что еще, что еще хотите вы в себе изменить? Ну вот свою эмоциональность. Свою вот эту вот, это королева кубков, свою эмоциональность, свою чувствительность, какую-то свою ранимость, да. Может быть, в какой-то степени свою зависимость угу. в том, что, знаете, закрываетесь вот по отшельнику, закрываетесь, удаляетесь. Почему? Потому что, ну, страшно, страшно, мне все страшно. Жизнь страшно, да, я не знаю, как я смогу стать разным таким человеком, потому что эмоции, они, э, когда начинают проявляться, да, у меня такое ощущение, желание, знаете, вот как-то, ну, скрыться, уйти, уйти. Вот смотрите, здесь опять-таки, вот здесь вот окно нарисовано, да, изображено, и вот здесь вот окно у отшельника изображено. И э, здесь голубь, а там э, птенчики получается так, что чего я боюсь? Я вот как будто бы от этого свету боюсь, да, я боюсь открытости, я боюсь какой-то вот яркости, может быть, да. Я боюсь своей чувствительности, потому что я начинаю переживать, я начинаю волноваться, я начинаю как-то вот, может быть, влюбляться, да, причем вот прям с головой накрывают какие-то эмоции, я, я боюсь потерять себя, и поэтому вот я, ну, углубляюсь как-то, закрываюсь, ухожу, ухожу от этого солнца. То есть, знаете, как интересно здесь, я как будто бы, э, что я хочу в себе изменить страхи, э, чтобы стать вот, вот, быть счастливым человеком. А здесь получается, что вот эти вот страхи, они что делают? Вот она вот это вот окошко, да? Оно, э, наоборот, делает так, что я становлюсь интровертом. Делает так, что я закрываюсь, закрываюсь. От кого вы закрываете? Что там за этим вот окном находится? Двойка мечей. Двойка мечей. Интересный смысл здесь этого аркана, да, мы видим человека, у которого как будто бы два лица, и он держит, э, видно, да, видно, э, он держит два яблока, да, только здесь день, а здесь ночь. И самое интересное, что этот аркан задает такой очень философский вопрос, который говорит о том, что вы задумались когда-нибудь, какой вкус у яблока утром на рассвете и какой на закате? По сути, яблоко одно, но о, вкусы получаются разные. Почему? Потому что на восходе наше внутреннее состояние такой, э, наполненности некого такого рассвета, ожидания, что что-то хорошее будет. А на закате мы уже подготавливаемся ко сну, да, то есть уже есть какой-то опыт этого дня, и вкус меняется. Так вот здесь от чего вы закрываетесь? Здесь, по сути, закрываетесь вот от этой э, дуальности, да? Я слишком переживаю о том, что мир дуален. Возможно, вы боитесь, опять-таки, вот этих качелей, которые вас раскачивают в крайности. Да? Здесь как будто бы, знаете, боитесь проживать вот эту вот радость, то, к чему вы идете. да? Она и основана то на ваших эмоциях. Вы боитесь проживать эти эмоции. Вот прям погрузиться полностью, потому что... Что с вами происходит? Да, вот опять-таки, знаете, вот баланса еще нет такого, что вы теряете, как будто бы баланс, это верховная жрица, что вы как будто бы теряете баланс. Вы ну, не можете, когда вот вас раскачивает на этих качелях, либо накрывает вас волна эмоций, вы не можете потом долгое время прийти в себя, вы не можете найти равновесие, вы.. Вы действительно, как будто бы, знаете, становитесь не совсем счастливым человеком. Я хочу сказать несчастным, не совсем счастливым человеком. Потому что вот вас накрывает куча-куча разных каких-то переживаний, вот этих реакций, вы как будто бы их не можете переварить. Это похоже на то, когда люди пробуждали кундалини и говорят о том, что вот я могу слышать все, что абсолютно меня окружает, и звуки машины, и дорог, и мураши, которые могут идти где-то, проходить рядом, да? и ветер, и, и это вот как будто, бы, знаете, вот прорывается что-то внутри вас, и открываются абсолютно все органы восприятия, восприятия. Звуки, запахи, это все одновременно вот этот вот шквал эмоций. Его вы э, как будто бы боитесь. А с вами такое э, происходит. То есть вы, вы как будто боитесь счастливым. Вот я не знаю, почему вы боитесь э, счастливым. И э, вот это вот вы в себе эти страхи э, прорабатываете как будто бы разрешить себе быть счастливым. Почему вот для вас важно быть счастливым? Тройка мечей. Потому что это, наверное, самое дорогое для вас, да? Вам кажется, что когда я буду счастливым, мое сердце уже, ну, как это, не то, чтобы никто не будет разбивать, а здесь как будто бы, знаете, у, у счастья, Такое состояние, когда отсутствует полностью боль, вот именно сердечная боль. Вот вы как будто бы, вам кажется, что э, вот противоположность разбитому сердцу – это счастье. Вот здесь такое. Здесь, скорее всего, очень часто вам разбивали сердце. Семерка жезлов. Посмотрите, какая замечательная карта. Я говорил. А... Это своего рода защита. Вот если вы посмотрите, очень глубокая-глубокая карта, да, здесь нарисована семерка жезлов. Вообще ее о, общее понятие, одно из общих ключевых слов – это защита. Так вот, если вы посмотрите, вот здесь, значит, нарисована девушка, э, которая лежит на полу, э, полностью голая, как показатель открытости доверия, да, и в позе эмбриона. И э, вот здесь вокруг, не знаю, насколько вам видно, нарисован Человечек да, белый, мелком видно? Да? Вот здесь вот голова. вот Как будто бы я хочу скрыться. Я хочу скрыться, и единственный человек, где я чувствую себя в безопасности, это в теле своей матери. да, Поэтому вот эта вот позиция эмбриона, да, я закрываюсь только там, я чувствую себя в безопасности, когда я э, нахожусь в позиции эмбриона. Никто не может мне причинить никакую боль. Есть человек, который меня защитит. И э, это важно. Почему? Потому что ну, для вас вот это вот, э, вы нуждаетесь вот в какой-то защите. Да? Защитить, как будто бы защитить... Вот защитить свое сердце. Да? Я никак не могу сказать по-другому. Здесь какая-то вот ваша необходимость. Да? Из-за этих переживаний, вот здесь вот по королеве кубка волнений, очень много волнуюсь, переживаю, где-то, может быть, есть чувство вины, где-то есть, может быть, какая-то меланхолия да, то, с чем вы, в принципе, может быть, некая такая интровертность даже, да, то, с чем вы стараетесь как бы справиться, я не хочу сказать бороться, да, но справиться. Почему? Потому что вообще вся вот эта вот ситуация, да, что вы хотите в себе изменить, она вам, по сути, это и причиняет вот эту вот боль, да, и вы чувствуете, что вы вынуждаете в защите. И поэтому, когда вы будете счастливы, да, это будет как раз-таки вот показатель, что я, я защищен. Значит, что-то внутри я сам собой проработал, да, если я счастливый человек, значит, у меня нет вот этих вот острых болезненных ситуаций. Я уже сам себя как будто бы спас. Вот здесь вот Дикая необходимость в защите. Спрашиваю, почему? Потому что так, так справедливо, да, здесь вот как будто бы такое ощущение, что вам защита не от людей нужна столько, а вот как будто бы, знаете, от высшей силы, торкан справедливости, что вы как будто бы заслужили. Вы хотите, чтобы была какая-то защита свыше. И это вот будет для вас состояние счастья, да, э -э, вот этой радости. Но это будет как будто, знаете, следствием того, что я нахожусь под защитой высших сил, и со мной ничего такого плохого не может произойти, и тогда я буду в безопасности. И тогда никто не сможет ранить мне мое сердце. Никто не причинит мне боль. Вот такая вот у нас была с вами и двоечка. Так отвиним и позиция номер три: зелененький камешек. Что троечки вы пытаетесь в себе изменить. Мои мысли мои скакуны, Рецаны мечей. Какой-то знаете агрессивность что ли может быть? Одержимость иногда. О чем это здесь? Король жезлов. Знаете ощущение того, что э, когда у вас возникает какое-то желание, да, вы настолько, э, оно прямо знаете. А -а -а накрывает вас, вы настолько погружаетесь, вот, что становитесь иногда действительно одержимыми. вот Мне это нужно и все. Даже если у меня нет денег, я готов взять где-то в кредит, вот, чтобы получить то, что я хочу. Вот это вот именно сам процесс. Вот этот вот, знаете, когда я хочу, значит, мне это надо, значит, я это получу любой ценой. Вот это вот вы в себе хотите э, изменить. Почему? Потому что способ неплохо как это нет ничего плохого до да, ваших желаниях сколько есть способ то как вы хотите получить иногда он вас очень пугает самих почему потому что вы на пути достижения сами себя можете ранить то есть вы как будто бы в этот момент проявляете какие-то свои теневые э, аспекты своего характера, и они вас пугают. Вы как будто бы сами пугаетесь от своих каких-то реакций, может быть, от своих каких-то мыслей. А, но вот здесь вот действительно некая такая одержимость, да, как будто бы ну, крыша едет, и вы сами себя не узнаете. Вот такие, и, и это вас страшит на самом деле. И вот такие вот моменты, да, то есть то, на что вы, на какие крайности вы способны по достижению каких-то своих целей, да. э -э, Вот это вы себе хотите изменить. Э -э, да, когда вы... Когда вы хотите, да, пойти вот в какое-то новое... Вот, здесь вот прям, знаете, как будто бы неожиданно у вас появляется... Какая-то внутренняя сила, которая начинает вам вами управлять, руководить, говорить вам, что нужно сделать, как нужно сделать. И вот это вот очень-очень сильно пугает вас. А почему вас это пугает? Ну, потому что здесь э, тройка кубков, да, потому что у меня такое ощущение, что вот иногда вы можете как будто бы на этом пути терять э, своих каких-то друзей, да, может быть, приятелей. Либо вас это пугает то, что сразу становится как-то тяжело, трудно, да. Вы понимаете, что это забирает очень много сил, что ваша жизнь начинает меняться не в лучшую сторону, пока вы находитесь в этом процессе, да. Как-то вот можете ссориться, можете говорить какие-то колкие слова, обижать других людей. Вот это вот пятерка. Терка монет всегда попадает именно на. неважно в какой колоде, она все время выпадает на третью позицию. Что еще вы хотите изменить? Знаете, вот это вот чувство некой такой гонки. За то, что ресурсов, вот посмотрите, ресурсов как будто бы на всех не хватит. То есть здесь идут два а, сумасшедших пустыми тарелками. Один из них хватается за голову, говоря о том, что вот как будто бы я забыл, что время обеда-то а, прошло, а вот я сейчас захотел есть, и все, и теперь нам никто в столовой не даст обед. И вот мы будем теперь голодны, и это конец света, и что мы будем делать? Вот, и как нам жить? То есть вот здесь вот это вот ощущение некой такой паники, я бы сказала, вот когда у вас появляется какое-то желание, например, что-то я хочу, но у вас нет денег на данный момент. И вот у вас появляется вот эта паника. А как? А что? А как я могу, например, получить то, что я хочу, а у меня сейчас нет денег, и вы знаете, все, это конец света. И как мы теперь будем жить, и ресурсов не хватает, и вот что-то такое. Вот это, вот, это, вот эту часть себя вы хотели бы изменить. А почему? Почему это для вас так э, важно? Потому что у вас очень много по тузу жезлов, очень много приходят таких, знаете, очень хороших, хороших, плодотворных идей. И если за каждую такую идею для реализации ее вы будете себя так ощущать, то это будет ну, не самый продуктивный э, образ жизни для вас. Почему еще это для вас важно? Семерка мечей. Почему это еще важно? Здесь какая-то хитрость, обман. В чем? Знаете, вот здесь почему это важно потому что знаете вот вы как будто бы если посмотреть на эти арканы, да это аркан силы вы как будто бы не верите да не верите в то что у вас есть ресурсы абсолютно на все что вам необходимо здесь вы как будто бы сами себя обманываете в том что вы ограничены есть какие-то вот знаете мысли у вас поэтому рыцарь мечей-то с этим и связан, да, что у меня как будто бы крышу сносит, ну вот голову, да, забирают, и я не могу мыслить. Есть здесь какие-то мысли, говорящие о том, что э, у вас нет сил. Но в данном случае сила подразумевается как какие-то ресурсы, что у меня нету ресурсов, да, получить то, что я хочу. Я становлюсь вот таким вот слабым, да, э, человеком, зная, что вот мне сейчас медсестра уколет эти... Укол сделай, да, и я буду фруктом. Вот для того, чтобы смирить меня. Возможно, у вас очень много, я говорю, идей, которые вы то ли не можете реализовать, вам кажется, да, что вы не способны на это реализовать. А иногда бывает такое, знаете, вот прям инсайт за инсайтом, я это хочу, я это хочу. Здесь чувство того, что у вас такая светлая голова, э очень много идей таких достаточно ну, хороших, продуктивных, но вы как будто бы не знаете, как их реализовать. И из-за недостатка знаний вы это списываете на то, что у меня нету возможностей. То есть у меня нет возможностей, я не знаю, как это реализовать. И поэтому в какой-то степени вы даже себе блокируете возможность создавать, вот как, знаете, вот здесь, вот смотрите, человек сидит, а у него в голове да, как горшок перевернутый, очень много э, цветов, да, то есть, и свету вот прям э, идея рождается. Вот идея рождается, он здесь рисует разные картины, прям одну за другой. Да, неизвестно, что. Какая из этих картин, как говорится, выстрелит и принесет мне миллионы, да, но вот здесь вот на данный момент человек не работает, он сидит и думает, он просто размышляет, или находится в состоянии некой такой медитации, условно говоря, когда к нему идет вот снисхождение света, да, то есть идеи рождаются за, за, за как этот поймали человека в момент рождения его каких-то идей. Поэтому здесь вот это вот ощущение, что много идей, я не знаю, как их воплотить, поэтому когда я нахожу хоть какой-то способ, я сразу стараюсь его реализовать. Прям, знаете, так, в таком состоянии какой-то вот одержимости, что как будто другого пути нет. То есть вот я ухватился за это и все, мне вот это только надо, мне другое ничего не надо. Потому что мне и так очень редко приходят какие-то возможности да, реализовать какие-то свои идеи. Поэтому, когда есть, я сразу хочу их реализовать. Как будто бы не видите других шансов, ну, других, других способов да, реализации. Здесь вопрос про материализацию ваших идей, про некое такое вещеобразование тех ваших заземление ваших идей, потому что в голове-то их много, а заземлить не получится. Ну, не получается, это же не получится, не получается. Поэтому здесь вот какой-то вот такой аспект у меня идет. И это вы хотите в себе изменить, а, да? то есть как-то. А как вы хотите? Как вы хотите? Ну вот король мечей, да. Вы хотите, кстати, здесь изображен Алистер Кроли. Вот вы хотите, знаете, через знания все обдумать, выстроить какую-то логику, да, конкретную стратегию, как вам поступать, и размеренно, и поступательно действовать, просчитывать все шаги. То есть вы не хотите спонтанно, а здесь получается так, что у вас как будто бы нет времени, что ли, на то, чтобы вот сесть, подумать. То есть пришел шанс, надо его сразу брать и делать. Вот, а вы хотите вот так вот размеренно. Здесь как будто бы не, не получается. Мне такое ощущение, потому что вы когда начинаете о чем-то думать, да, как бы это сделать, у вас появляются другие идеи, а вы от старой, возможно, и отказываетесь. Да? То есть в процессе идеи того, как воплотить первую идею, да, у вас рождаются еще 3-4. И это больше вас запутывает, нежели помогает. Вот такая вот у меня была и третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание, за ваши комментарии, за ваши лайки. Прощаюсь с вами до новых раскладов. Всем пока-пока.